Вот эта пирамида Маслоу, известный американский психолог, социолог и так далее, у него очень много работ было написано. Причем она вот представляется вот так, физиология, да, это потребность поесть, поспать, там какие-то физиологические вопросы решить, да, дышать опять же. Второе место – безопасность, это наличие своего жилья, какого-то запаса денежных средств, там, не знаю, для кого-то это безопасность машина, для кого-то что-то еще. На третьем месте потом наличие любви, принадлежности к чему-либо, там семья или дружба или какая-то близость определенная сексуальная. Ну и, конечно, признание и самовыражение. Причем сам Маслоу, вот это важный момент, вот здесь пирамида, она представлена так. Чаще всего ее именно так рисуют, что на первом месте физиология, потом безопасность, потом принадлежность, любовь, признание и самовыражение уже на самом-самом верху. Да? А, но сам Маслоу всегда говорил, что э, потребности у каждого человека свои. И на первом месте могут быть э, желания выразить себя, то самое самовыражение, творчеством заниматься, на первом месте фундаментом, а не еда. И, возможно, вы даже встречали таких людей, которые, знаете, будут там сутками что-то делать, рисовать, но они даже поесть забывают. Настолько они увлечены и настолько им важно именно заниматься вот тем, что они делают. Это именно вот такие потребности и формируют наше качество личности. И мы должны по хорошему счету их, конечно, знать и понимать про себя. Другой вопрос, как знать и понимать. А в этом нам поможет такой инструмент, как таймшит или наш лист времени. Он у вас будет приложен к этому уроку, вебинару, в качестве домашнего задания. Здесь просто так стоит завтрашний день. Вам нужно будет его распечатать и каждые 15 минут записывать то, что вы делали. Если вы встаете чуть раньше, то, пожалуйста, продлите его. Он до 11 вечера у меня рассчитан, с 9 утра до 11 вечера продлите его если вы раньше встаете и позже ложитесь важно понять что вы делали каждые 15 минут потому что зачастую понять свою потребность мы можем только за счет делания то есть когда мы вкладываем свое время во что-то для нас это ценно для нас это важно и мы соответственно это фиксируем иногда нам кажется что нам что-то важно но когда мы смотрим мы этим в течение дня не занимались вообще. Настолько ли тогда это важно, если мы этим не занимались? Ну, вот, например, я, знаете, в свое время увлекалась очень вышивкой. И у меня даже есть купленный 10 лет назад Пантера, которую я планировала вышить. Поначалу я очень каждый день приходила с работы, вышивала, и мне это все очень нравилось. Сейчас эта Пантера так и лежит. Я не дотрагиваюсь до нее вообще, не вышиваю. Почему? Да потому что для меня это не важно. Но вместе с тем я могу часами проводить в поиске интересного контента для вас или смотреть какие-то обучающие материалы для себя или для своей, для центра финансовой культуры, чтобы создавать новые интересные продукты. Для меня это важно и это моя потребность. Поэтому для того, чтобы определиться, что же важно вам, нужно заполнить и посмотреть. Попробовать задать себе вопрос. Сегодня еще в течение этого урока я обязательно вам расскажу другие инструменты, которые помогут определить свое желание.